Сегодня с Женей мы поговорим о том, как обычный парень из Саранска стал предпринимателем, выступающим на 20 тысяч человек в Олимпийском. Что нужно сделать, чтобы достичь такого успеха и зарабатывать, действительно, большие деньги? Смотрите этот выпуск до конца. Я уверен, что он будет очень-очень интересным. Так, друзья, Женя Гаврилин. Женю представлять, я думаю, не надо. Но пару слов он о себе расскажет. Я человек, муж, отец. и немного предприниматель. А еще блогер -работ. Расскажи. По-моему, вчера или сколько позавчера олимпийский? Ну, ты знаешь, это же не моя заслуга. Есть организаторы, приглашают. Ты выходишь, даешь контент. И твоему заключение интересно людям. Мы рассказывали про направление тренды, и делились знаниями, которых не существует у аудитории. Это децентрализация криптовалюта. И говорили про инвестиционный краудфандинг. Где взять бабки? Деньги – основы бизнеса. Нужны деньги, приходите ко мне, я им их вам дам. Ты волновался? Волновался. Честно волновался, потому что мое воспитание, моя дикция, у меня же не очень хорошая дикция. То есть я могу, когда говорю, у меня поток мыслей быстрее, чем я могу их перерабатывать. Да. Иногда я глотаю слова. Слушай, а расскажи, что было такое на сцене, вот ты ляпнул и потом думал, лучше бы не говорил. А вот в Олимпийском, вот, три дня назад, э, я выхожу и думаю, сейчас скажу какую-то подводку, какой-то мысли. Я эту подводку две-три минуты говорю, говорю, говорю, и я забываю, какую мысль сказать. Вообще вылетает у меня из головы. И получается, зритель ждал вот в напряжении, держал, держал, держал. Я думаю, сейчас апофею, сейчас он выдаст эту мысль. А я такой на на на на на на на на на и начали с другого. А -а -а -а. этот это вот такое disappear произошло. Но ты почувствовал, что вот этот дисконнект? Сто процентов. Это энергетически так чувствовался, я чувствовал себя, блин. Деньги любят тишину, деньги любят конструктивную, последовательную работу, поэтому за мое выступление похлопали один-два раза или посмеялись. Я так бы, если бы я рассматривал с точки зрения энергии, это был полный провал. Но с другой стороны, получили около тысячи заявок, все пришли к нам, поэтому энергии была? Нет. Выгодно для бизнеса? Очень выгодно. Сейчас заявлялось 20 тысяч, ну 15 тысяч точно было. Из 15 тысяч, тысяча. крутая конверсия, 7%. Что там за офер был такой? бизнес аудитории я говорю, вам нужны инвестиции, вот номер сотового телефона, седьмая смс-ка, или там какая-то 25 я смс -ка. мы будем привлечен для вас инвестиции бесплатно, мы не будем нашу комиссию брать. Да. Эту услугу стоит денег. И нам прислали огромное количество. Хочешь привлечь инвесторов, ты говоришь про того, ты говоришь про бизнесы, как им помогаешь, как них вкладываются деньги. То есть ты пиаришь бизнесы, а инвестор сам между строк читает и к тебе приходит. Расскажи, когда было плохо в бизнесе, когда стопудово такое было. У, было. у каждого Расскажи, было, когда было. было хуже всего. Я был на третьем курсе, у не было денег вообще. Вот не было вообще, что я не мог покушать в кафе. Я приходил в кафе. И там, я не помню, 7-12 рублей просил. Я заказывал гречку не с мясом, с гуляшом, а гречку, просто говорю, полейте мне. И мне поливала девочка, потому что я просто ей симпатизировал. Она мне симпатизировала бесплатно. Я ехал в троллейбусе и думал, черт возьми, почему я добрый, честный, отзывчивый, никому ничего плохого не делаю, готов работать, но нет инфраструктуры возможности зарабатывать деньги. Почему жизнь такая несправедливая штука? А у меня была девушка, мы с ней на два с половиной года встречались. Не было возможности даже в кафе ее сводить. Не было возможно даже кредит у кого-то взять или занять, нечем было отдавать. Я ехал в троллейбусе, два круга я сделал по городу, я сидел на заднем сиденье, я плакал. Я плакал, искренне, текли слезы, а вот это несправедливости. Я думаю, сука, ну почему, почему мне не везет? Вечером этого же дня мне звонит мой друг по КВН в одной команде, говорит, слушай, нам дали там полторы тысячи рублей на покупку белых футболок, а давай мы эти футболки заберем, не будем покупать, у тебя же есть белая футболка, что у всех членов команды, свои старые футболки. И тут нужно было немножко поступиться своим принципом, потому что деньги выделял институт, понимаешь, да? да. Мы пошли на рынке, сделали чек за полторы тысячи рублей, О. принесли в институт, отчитали за эти деньги, да. и у нас было по 750 рублей. Я купил своей девушке цветы, букет, я сводил ее в кафе, я сводил ее в кино, и когда я покупал цветы шел с рынка, я встретил какую-то знакомую, она говорит, о, Гаврилин красавчик, мужчина, молодец. И в этот момент я сразу получил похвалу за мое действие, которое я сделал. И я понял, что бизнес – это не всегда про, знаешь, что-то положительное, что-то честное. И вот с таким посылом я жил. Поэтому я много совершил ошибок, пока не понял, что «выбери путь честного заработка денег». Пускай ты в моменте сейчас заработает меньше. Пускай тебе в моменте сейчас будет невыгодно. Да. Ты сохранишь лицо, у тебя будет чистая совесть. Ты, по, там, ну, ты по совести правильно. Слушай, когда ты это понял? Так, мне 34. Ну, Где-то лет 5 назад. То есть до 29 года. лет? До 29 лет у меня цель оправдывала средства. Я расставался с сотрудниками, неэффективен. Не нужен, увольняю. То есть я мог принять решение, которое вредило сотруднику. Или я мог принять решение, которое вредило партнеру. У меня появлялись враги. То есть деньги нас так разбрасывали, что, например, меня наказывали, я бил в ответку. И мы получали кучу проблем обе стороны. Расскажи, обе какие стороны. были самые серьезные. Без имен, не буду называть. Была одна ситуация, когда с одним партнером мы поконфликтовали, разошлись. И на нас потом наехали бандиты. Правда, конкретные бандиты. Ну, было, было страшно иногда выходить. Ты вот выходил на лестничную площадку и думал, у тебя там кто-то ждет или не ждет? Ты прям говоришь, у меня я вспоминая бригаду. Ладно, слушайте, пацаны, могут стрелять по мне, а зацепит вас. Я вам говорю, что он в моразнии. Фил, я говорю серьезно. Саша, это общее дело. И потом, мы с первого класса вместе. Тогда мне было 26, 25, 26, 27, по-моему, да. в этот промежуток. Ну, короче, там такие истории были. Мы тоже были неправы в этой ситуации. Uh -huh. То есть мы тоже, Я тоже создал ситуацию, почему он так поступил. А у людей не было других инструментов у того партнера, как защитить себя, только нападав. Uh -huh. То есть зачастую мы повышаем, это вот очень глубокая философская мысль, зачастую мы повышаем голос на человека, потому что нам больно. Мы входим в реакцию, потому что мы слабы в этот момент. Нам хватило ума а, все перевести все перевести в юридическую плоскость. То есть, если правда на твоей стороне, ты просто приходишь и говоришь: парни, смотрите, я прав, вы не правы. Вы это знаете, это знаю я. Я заднюю не включу, вы заднюю не включите. Потом найдем виновного, и виновный пострадает. Когда человек чувствует, что ты идешь, готов пойти до конца, не очень хочешь с тобой связываться. Нафиг это нужно. Ты сделал канал два года назад. А, полтора года назад. Полтора, момента, года, был, назад, полтора года назад, канал о бизнесе. Зачем ты это сделал? Я познакомился с Амираном. мы хотели делать проект на стартере, начали общаться. И он мне говорит, слушай, дай канал запустим себе. То есть не хватает на YouTube я вот вижу, не развлекательного контента, а немного таких правильных умозаключений. Я так покривлялся, покривлялся, дай сделаю все, подключу, нормально будет, крутая история, помогу, все расскажу, я говорю, ну давай, мы запустили. Ты формируешь своим примером вокруг себя среду, где люди растут и зарабатывают деньги. С этой референтной группой ты можешь иметь дела. Тебе присылают проекты для инвестиций. Ты рассматриваешь всякие, всякие темы. Это крутой поток новой информации или генерации к тебе, первое. Второе. Если люди рядом с тобой растут и зарабатывают деньги, они пользуются моими продуктами. То есть ты определенно имеешь социальный медийный вес и доверие. и Тебе проще какие-то барьеры преодолевать и, или работать с какими-то возражениями. Как ты к этому относишься? К Кейту на ютубе? Первые 10 выпусков я относился, думаю, что за олени. Вот берем среднестатистического хейтера. Скорее всего, он живет в каком-то региональном городе. А у него, наверное, не очень высокая зарплата. Или вообще есть у него деньги. Скорее всего, он не очень начитан или образован. Он может так думать. Но по факту, маловероятно, что это так. 100% дисбаланс. Его задевает какой-то нюанс, он хочет выплеснуть. Он же тоже живой человек, он тоже хочет любви, он тоже хочет баланса. Но, но он по-другому не умеет. Единственный способ — это напасть. Если от комментария тебя бомбит, то, что написано, отчасти правда. Меня это задевает. Мне, например, пишут «гей», меня вообще не бомбит. Не улыбает, не бомбит. Я даже не реагирую, не запоминаю, потому что я знаю, что я не гей. Меня это не цепляет. А когда пишут «канал сдулся», я такой «блин». А потому что я понимаю, что действительно по просмотрам я сдулся. Недавно было видео 56 тысяч просмотров. Это в 30 раз меньше. В 28. Что ты чувствовал? Был удар по эго. Ну, то есть, ты привык к одному, ты принял решение поменять формат контента, изменить. То есть, когда был питерский намический формы я уже с этим да, проработал, это уже все понятно. прошел. А вот тогда в тот момент. А вот в тот момент, когда ты выдавал контент и говоришь: так, все, я делаю теперь по-другому, и я резко на 180 градусов перебываюсь. С точки зрения бизнеса, с точки зрения YouTube и просмотров, это неправильно. Нельзя аудиторию в стресс водить. Аудитория стрессует, и она убегает от себя. Давай дальше о твоем канале. Во-первых, сколько ты Амирану отдал денег за это? Ой, Серег, я сейчас не вспомню точную сумму, но что-то он же только начинал. Что-то в разы меньше, чем это стоит сейчас. Сильно в разы меньше. Ну, не знаю, 500 тысяч, 600 тысяч. 500-600. Что-то 500 за несколько выпусков. Ну, знаешь, это было не то, что ему, это оплата операторов, монтажеров. Все У него же не было тогда бизнеса как такового. Он тогда еще не знал, как можно много зарабатывать. У него подписчиков было 500 тысяч на канале. Да. И был рост определенный. Я просто оплатил всю эту инфраструктуру. Угу. Наверное, с какой-то небольшой наценкой за его креатив, работу и помощь мне из -за его совета. Это сейчас он приходит, там, как бы под ключ, закрывает там Lines Media, закрываем каналы под ключ. Я практически был его, это не факт, я был первым кейсом его. Давай теперь по поводу конкуренции. У тебя по факту есть только один, наверное, конкурент. Я не знаю, или, или не конкурент. Это вот трансформатор канал про бизнес. Ну, в рамках Ютьюба... Да. Ну, смотри, здесь я не воспринимаю Диму конкурентом, потому что я на Ютьюбе денег не зарабатываю. Угу. Это канал для решения моих конкретных задач. Канал решает мои задачи. Мне хорошо. Существуют еще другие каналы. Если бы был мой единственный бизнес, это бизнес-канал, интервью, я зарабатывал на этом деньги, появляется Дима, и отжирает у меня часть аудитории. Я начинаю меньше зарабатывать, меня начинает меньше узнавать, а для меня Числавин, например, важный показатель, то я воспринимаю как конкурента. Чем больше будет подписчиков у Димы, тем больше люди будут зарабатывать деньги. Знаешь, почему для меня это хорошо? Они придут ко мне на тугуш они возьмут у меня инвестиции, и придут люди, думающие аудитория, который захочет зарабатывать много процентов годовых. Uh -huh. Они потом берут ко мне в децентрализацию, потому что там тоже есть несколько иксов. То есть у меня прямая выгода, чтобы было много бизнес-каналов на YouTube, uh -huh. больше состоятельных людей, а я часть этой инфраструктуры, по-любому каждый участник инфраструктуры будет меня знать и мой бизнес. Я в конечном итоге в деньгах выигрываю. Поэтому мне не конкурировать надо, мне помогать и поддерживать всех надо, понимаешь? Ты так. помогаешь «Трансформатору»? Ну, пересечений нет, поэтому нет. Мы мало очень общаемся. Ты помнишь тот момент, когда у «Трансформатора» стало больше, чем у тебя, подписчиков? Вот этот вот момент, нет, когда ну, больше... Не помнишь? Я не следил никогда. Я даже больше скажу, вот сейчас ты даже, может быть, не, не поверишь, я не смотрю его канал. Но ваши каналы очень похожи. Прям очень. Прям mm -hmm. и монтаж и что, зачем идет, там и, и немножко путешествий, и немного этого бизнеса и так далее. То есть очень похоже. Пора вот менять кто, формат. Скажи, кто под кого делает э, вот картинку? Ну, слушай, я думаю, никто ни под кого не делает, потому что формат бизнес-блога это состоит, ну, правильно, из трех да. э, сюжетов. Одно основное интервью, одно второстепенное, и разбавляешь своим лайфстайлом. Если ты форму эту берешь как основу, по-любому все каналы будут похожи. У нас основа одинаковая. У меня не так, например. У тебя не так. Ты делаешь по-другому. Но у тебя и 12 тысяч подписчиков. 20 же. Уже 20 тысяч. За неделю еще плюс 8. Да, смотри. Если ты обгонишь меня, обгонишь Диму без продвижения твоего канала, я скажу, что твоя форма, твоя структура, она более эффективная и нужная обществу. Угу. Вот, ну, объективно. Да. Пока это не так. А у Тима еще плюс, когда вот, в моменты, когда я посматриваю какие-то вещи, я все Все-таки вот, посматриваешь. Ну, конечно, я же не смотрю, но я знаю, что есть канал, и я вначале смотрел, когда он запустился. Он ко мне приходил, когда брал совет, и говорил, как что делать. На мой взгляд, Дима делал очень крутой продакшн. Он прям сделал его до небес, и никто из, наверное, блогеров не может похвастаться таким уровнем вовлечения в оформлении в продакшн. А Миран нет. У него свой стиль. Но, на мой взгляд, у Димана покруче. Uh -huh. Повторюсь, контент, который я делаю, моё умозаключение, здесь я считаю, что, ну, так как я человек осознанный и э, занимаюсь предпринимательской осознанностью, я не вижу людей, у которых похожие умозаключения или мысли. Нет такого контента на YouTube. Ну, То есть если то есть суть... по качеству бизнес-контента? Нет, я считаю, что нет. Мысли, они же как бы не оцифровываются никак. Uh -huh. Ты вот смотришь, думаешь, блин, я круто вытащил. Я же на финальной части принимаю участие в монтаже, когда мне говорят, это уберите, это уберите, мне продюсер говорит, ну это же хайпов это сейчас вот такой классный вопрос будет. Я говорю, это полная херня, она ничему не учит, неинтересно. Да. Поэтому То есть ставим, у тебя первая вот, цель познавательна? Сто процентов. Сто процентов. Если не познавательно, ты не включаешь это Иногда включаю, ну знаешь, как и необходимость, чтобы органично все смотрелось. Угу. Но вот я говорю, почему я уверен в своем контенте, именно, вот именно умозаключение, именно бизнес-контента, ведь если пересматривать ролики, у тебя будет инсайд за инсайдом приходить. Mm -hmm. Посмотрите ролик с перевала. Люди, какие вещи говорят, между строк смотреть. Из Юлморта Сергей Федоринов, Маринович, бывший Гетексик, генеральный директор. Эти же ребята такие компании делали. Им уже там за 40, за 50, да. когда они делятся. Там, вот это прям крутая вещь. А можно сказать: Егигей, бежим вперед! Мысли нет, но есть энергия, понимаешь? Я уже, мне уже 34, я уже не хочу уже, на сцену и прыгать, мне уже не надо собирать олимпийские. Да. Давай о твоих личных целях расскажи на ближайшие 3, 5, 10 лет. Вообще на жизнь может быть есть. Ну смотри, есть все, до конца жизни все расписано, все понятно. Прям на бумаге? Будут корректировки, ну не на бумаге, в заметках, в телефоне. Как ты это делаешь вообще? Два года назад я сформировал видение на бумаге, я вырезал картинки, Наклеил, как должно все быть, какие у меня семейные ценности, хобби, международный бизнес, семья, мои друзья, деньги, свобода. А некий ареал, это твоя вещь. Я хочу там, как бы, недвижимость за границей. Может быть, это будет Италия, может, это будет Лос-Анджелес. А почему это работает? В 2006, из опыта я это вынес, в 2006 году, когда я переехал в Москву, и принял решение открыть свой собственный бизнес, я в книге прочитал про желтые бумажечки. Типа, берешь желтую бумажку, клеишь на то место, где ты видишь это часто. Там у меня 6 бумажечек было. А, жениться, перевести свою девушку в Москву, купить автомобиль, открыть свой собственный бизнес, там что зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц и бросить курить. Шесть mm -hmm. бумажечек, как сейчас помню. И ты встаешь каждый день, прикольно, на энергию у тебя, цели есть. Ты, чистишь зубы, смотришь, вечером чистишь зубы, смотришь. Классно, засыпаешь с таким приятным ощущением. Проходит месяц, полтора, ни хера в твоей жизни ничего не меняется. Это такой эпичный момент, я реально думал, что сейчас ты скажешь, что все начинает сбываться. Вообще ничего не происходит. Ты думаешь, сука, что за бред, что за бумага? Они начинают тебя раздражать. Ты бизнес не открываешь, ты простой наемный работник за 24 тысячи рублей в месяц. Жена как будущая живет в Саранске, так и живет. Нет предпосылок к ее приезду. Ну, предложение ты сделала, а где бабки, чтобы свадьбу сыграть? И где-то месяца через три я просто перестал их замечать, эти бумажки. Они стали частью интерьера. И вот в этот момент, как они стали частью интерьера, вот этот вот накопленный эффект ежедневного смотрения у меня на подсознание как-то так бам, и попала мысль. Я стал жить в режиме, что по-любому машина, по-любому бизнес, и все, и закрутилось, завертелось. И когда я открыл бизнес, женился, я смотрю на эти бумажки, у меня было все, кроме бросить курить. Я покуривал. Угу. Вот. Я покуривал и думаешь, блин, вот работает это или не работает Это визуализация? Угу. Хрена его знает. У меня, в моем случае, сработало, я поэтому рекомендую. Друзья, рубрика прямо сейчас. Возьми свой телефон и запиши туда три цели. Три цели, которые ты хотел очень давно выполнить, но почему-то постоянно откладывал. Запиши их, потом ты придешь домой, если ты не дома. Достанешь три стикера, приклей эти три стикера к себе на зеркало и смотри на них каждый день. И ты увидишь, что твоя жизнь действительно изменится и ты придешь к этим целям. Давай, сделай это прямо сейчас. Заметка, три цели, придешь домой, три стикера и наклеишь это на зеркало. Напиши в комментариях, чтобы не слиться. Напиши прямо сейчас в комментариях, какие это будут три цели. Какие три цели ты написал в заметке. И увидишь, твоя жизнь изменится. Ты сильно критикуешь бизнес-тренеров. Пиздоболы все. Да. В основном. Не все. В основном. Да. Ты сделал собственный тренинг. Это не тренинг. Это я сделал бизнес. Я сделал бизнес в сфере инфобизнеса. Это не тренинг. Отличие. На рынке инфобизнеса много пиздоболов. Я до сих пор считаю, что не имеет права человек учить, как открыть деньги и заработать. Мы стебали с Артуром весь год этих бизнес-тренеров, да. которые у них единственный бизнес это как учить зарабатывать деньги. Я встречаюсь с тренером по продажам и говорю: чувак, ты круто продаешь. Ты чувствуе свой бизнес не откроешь? Находите, эти семинары за тысяч рублей проводить. Давай делай на себя, будешь миллион зарабатывать. Я говорю, Жень, учить это не то же самое, что делать. Я тебе сказал, очень известный, титулованный а, тренер по продажам. Чтобы проанализировать бизнес-тренера, который берет деньги, посмотрите его инстаграм. Сколько у него денег, где он отдыхает, какой у него образ жизни. Uh -huh. Если там через фотографию, маркер, а, планшет, как это, флипчарт, он стоит, пишет, и, и залы, ну вот это его бизнес. Не научит себя бизнес-тренер зарабатывать деньги. С нуля особенно. Когда тоже состоявшийся предприниматель, ты или я, и нам нужна дополнительная энергия, либо конкретные, конкретные знания в определенной области, или нужен духовный гуру, коуч, с кем поговорить, кто очень осознанный, просветленный человек, mm -hmm. то ты идешь к нему, у меня такой есть, я разговариваю с такими людьми. А и кто, эти, как ты их нашел? И эти люди в эпицентре у меня работают, я их схантил. То есть это девчонки, профессиональные психологи, профессиональные коучеры, они не предприниматели они не учат, как зарабатывать деньги. Uh -huh. Я не учу, как зарабатывать деньги, я не бизнес-тренер. Я придумал бизнес, в этом бизнесе есть продукт, игровая механика, который повышает предпринимательскую осознанность. Ты понимаешь, блин, у меня вот это не работает, а вот это работает. А уж как лендинги написать, как подрядчиков найти и какую-то конструкцию придумать, ты сам разберешься, не нужно тебя этому учить. Мы убираем его стеклянные потолки, у кого-то убираем страхи, у кого-то... Кому-то просто даем уверенности, потому что он уверенный человек, но по каким-то причинам, зажимом, психологическим, он не может это прорваться. И поэтому у него стопор в бизнесе. Uh -huh. А он тут в себя поверил, он уже состоявшийся предприниматель, он бам, уже полетел. Друзья, рубрика «Непоправимая польза». И сейчас Женек расскажет вам о трех книгах, которые вам надо обязательно прочитать, чтобы стать таким же успешным, как и он? Ричард Брэнсон «К черту все, бери и делай». Не помню автора, «Разумный инвестор». Я сейчас читаю эту книгу. Грейсом, Грейхом и «Легенды и мифы древней Греции». Что такое любовь для тебя? Любовь — это определенные эмоции, состояние и смысл нашего пребывания здесь, на земле. Что такое дружба? Это партнеры, проверенные временем и деньгами. Если в рамках бизнеса... Дружба — это определенное состояние. Это комплементарность между двумя людьми, которые чисто на эмоциональном уровне, им хорошо друг с другом. Поступок, за который тебе стыдно? Поступок, за который мне стыдно, за то, что я изменил своей любимой женщине. А, самое трудное решение в твоей жизни? Переехать в Москву. Бросить в Саранск. Комфортную ситуацию, перспективы. Ну, то есть, мне там все хорошо было. Самое счастливое воспоминание в твоей жизни? Рождение ребенка. Моей дочки, моей принцессы. Ух, ай, сейчас заул, заулыбался. Да. Тиньков или не магия? Тиньков. Расскажи. Тиньков предприниматель. К предпринимателю можно относиться положительно, негативно. Никто не будет отрицать тот факт, что он заработал бабки. В критерии успеха предпринимательства, бабки, бизнес, он, он молодец. Не магия, это хейтеры, это ребята, которые делают прикольный продукт, в Ютубе популярный. Вот для тех ребят, о которых мы сегодня говорили. Они продолжают популяризировать вот этот негатив и хейтерство. Понимаешь? Что если бы я был на месте Тинькова, мне было бы неприятно. Чисто по-человечески неприятно. Олег совершил ошибки, впрягаясь вот в это. Он пошел говорить на языке YouTube, не являясь там профессионалом. Угу. Я бы на его месте вообще никак не реагировал. Номер один сценарий. Что самое важное в жизни? Самое важное в жизни... Я думаю, самое важное в жизни – это жить по совести. Жить по совести а, и разобраться. Совесть для тебя – это что? Какая твоя сущность? Если ты добрый человек, быть добрым. Не иди в конфликт с самим собой. Если ты любящий человек, быть любящим. Финальная фраза она будет моим пожеланием. Ребята, ответьте на этот вопрос. Вы на чьей стороне баррикады находитесь? Света или темноты? Не живете ли вы... Живете ли вы по совести? Или вы живете по двойным стандартам? Где потеплее, там и по кукарекаем. Или неизменно будет следовать своим принципам, несмотря на все преграды и обстоятельства, которые вас окружают? Ответив на этот вопрос, мне кажется, можно обрести баланс и счастливую жизнь. Есть у тебя бабки, нет бабки, топ-менеджер, ты наемный работник, бизнесмен. Тогда будет в порядке с личной жизнью и с семьей, с детьми, со всеми. Круто. Как-то так.